Но я очень хочу посмотреть, как американские нефтегазовые корпорации будут помогать ну, восстанавливать или поддерживать украинский энергетический сектор. Там же и электроэнергетику надо каким-то образом поддерживать и восстанавливать. Я не исключаю, что будет просьба... Ну, Корпорация не исходит из коммерческих соображений. У Украины есть серьезные запасы и газа, и немножко нефти. И вполне можно было бы, были такие планы э, на старых, уже хорошо известных месторождениях, применить, применить передовые технологии для того, чтобы увеличить добычу газа. И Украина могла бы не 20 миллиардов, вот пока потенциал, он сейчас не, не осуществляется, потенциал добычи газа, 20 миллиардов кубометров в год, не выбирается, но она могла бы вполне и 30, и 35, а может быть даже 40 миллиардов кубометров газа добывать в нормальной обстановке, в невоенной обстановке, с помощью современных технологий, интенсификации добычи, обеспечивать не только себя, но еще и даже соседей природным газом. Поэтому ну, корпорациям есть что предложить, если они сговорятся с Байденом. Может ли это быть помощь ну, в виде поставок топлива вот прямо сейчас или денежная помощь? Ну, поставки топлива, если американская администрация профинансирует закупки у корпорации какого-то топлива или сжиженного природного, ну, сейчас уже весь сжиженный природный газ, который можно, он отправляется фактически на европейский рынок, и по остаточному принципу он идет куда-то в Тихоокеанский бассейн. Вот что с газом предложить, это совершенно неизвестно, но... Э то, что можно было бы предложить Украине, это скорее не Байден и не американские компании могут сделать, а это могут сделать европейцы, mm -hmm. потому что есть очень хороший план, вот, и он отчасти осуществляется, строительство так называемого вертикального коридора. То есть энергообеспечение в основном газом, конечно, это от Балтики до дальше Средиземноморского бассейна построить такой коридор для получение с двух концов газа для добычи газа внутри этого коридора и взаимовыручки вот участников этого э, начинания с точки зрения снабжения. А вот Украина, если она примкнет к такому коридору со своими огромными подземными хранилищами газа, которые могут служить и для накопления, и как демпфер, и как э, ну, подушка безопасности – можно создать на Украине вот то самое, о чем он Путин говорит, хаб какой-то по распределению газа, который может поступать с севера, аж из польских терминалов и из Норвегии. Норвегия, Дания, Польша. И с юга через Грецию и Турцию газ поступает в Европу. И в, вот там, вот в районе, на западной Украине, где самый... Хранилище газа сосредоточено, это mm. может стать такой интегральной частью этого уравнения, но ну, тут уже не Байден, тут уже, наверное, европейцам надо об этом задуматься.